А здравия вам, господа бояре! Сегодня мы с вами поговорим о интересных вещах. Знаете, что композиторы пишут свои произведения в абсолютно разных тональностях? Меня всегда удивляло, почему всякие Бетховены любят всякие бемольные тональности, почему гимн Советского Союза написан в До мажоре, почему Вопали Береза в ля миноре, а не в фа диез миноре. В чем разница? Когда я стал прислушиваться к оттенкам этих тональностей, я понял, что у них действительно есть какие-то оттенки, прям, которые передают какие-то интересные эмоции. Они как будто подчеркивают музыку. Например, я давно заметил, что все гимны... Классно играть в до мажоре, в другую тональность они просто не лезут. Вот сами посудите, как звучит. Играйте, а слушать, да, слушать Слушаются. именно. Слушаются они очень хорошо в до мажоре. Ну вот, например, гимн России взять, он исключительно для до мажора. Вот сейчас сыграю. То есть такая гордая музыка под нее хочется стоять. Но вот если мы начинаем играть в фа-мажоре, она получается другая. Вот Мы решили, что фа-мажор это какой-то солнечный оттенок, такой яркий и позитивный. Да? Менее торжественный. Менее, он не такой торжественный, как до-мажор. Он, он светлый, вот, он солнечный, нет. радостный. Вот, вот в фа-мажоре сыграю. Да, для сравнения. Сразу чувствуется. Встать хочется. А далее, си бемоль, допустим, мажор. Почему гимн вообще не лезет в него, я понять не могу. Да, она какая-то романтичная эта анализ. вот. вот сами, самые первые аккорды, да. Как-то хочется даже помягче сыграть что-то. А ли. с Сукреевым дома жоре помягче. А с Сукреевым только дома жили помягче. Не хочется. Прям Не хочется играть мягко. Да -да -да Вы, получается, та да, Или, или себе моль, романтичная, да? Я все время путаю эту клавишу. Ну я даже могу порезче сыграть. вот ну не лезет она вот торжественность в себе моль не, не лезет если вот я в до мажоре опять же сыграю вот это резко оно будет слушаться да, вот оно идет прям да а это, да, это. вопросительно где это еще по... сыграем? Вот в ля миноре, ля минор тоже для гимнов не похоже. Ля, ля минор, ну ля мажор. Ну неплохо, кстати. Ну, неплохо. А кстати, это две почти родственные. А, родственные. они родственные, потому что да. до мажор, ля минор, он весь по белым. Да. А, сейчас попробуем. Я еще не играл в ля мажоре. Знаешь, что немножко попроще, он более загадочный. Да. Вот он с черными клавишами музыка более загадочная. Да, да, да. Где-то я слышал про мистику, вот эту, которая заложена в белых клавишах и в черных, то что белые это 7 нот гамма спускаемая откуда там сверху там какой-то божественный свет, а это отражаются обратно 5. Но это записано в каких-то там мистических книгах, может это за уши притянуто, может нет, непонятно. Но разница между тональностями, она очевидна. В себе моля больше же черный да? Mm -hmm. Ну да, не да, не сложнее. Угу. А почему си бемоль, а ля Ой. бемоль, а не ля диез? Почему до диез? Си бемоль, а не ля диез. Слушай, <звучит> а может быть просто гимн это такая штука, которую надо играть так, чтобы все вставали. <свят> чтобы ее надо играть в домажоре. <свят> а в домажоре играть проще. Ну почему в ополе береза в ля миноре? То есть она, ля минор это такая вот ну, минорная прям тональность, это, она прям такая очень грустная такая. В ре миноре она звучит по-другому, хотя вроде похожая, да? Вообще, ну, по другому трагично, а, я да, бы сказала даже. Ля она грустная, а Ре это трагедия. трагедия. В ре да. надо писать ре -фейбу. Просто это грустно. кажется, девица вышла поплакать над своей нелегкой судьбой, да? А минор. Все, трагедия Пошла трагедия. и утопилась. Как так? Вот скажите почему? Ну это капец какой-то. Да. дальше? В какой еще вопали березу? Где мы сыграем? Давай. Фа минули. Фа. Она... Нет, Потому она не фа... просто... Подожди, у нее есть грустная окраска, да. некоторая Она не просто грустная. Она такая группа грустно вопросительная. С надеждой, с такой. Фа мажор-то это у нас солнечная, тональность да, То есть такое солнечное затмение произошло. То есть мы надеемся, что будет... В будущем будет не так грустно, как сейчас, да? Надежды. Фадиези, давай. Кстати, играется легко, просто надо привыкнуть. Знаешь, что как а вот, гармонично вот прямо... очень? Гармонично, гармонично. да. -то ну то есть это немножко. это это такая грусть уже не с надеждой, как в фа мажоре. Это такая гармоничная грусть, такая хорошая грусть, мечтательная, мечтательная. грусть. Мечтательная да? Еще раз, давай, от Ля минор. Ре, трагично. Вообще похоронная. Да, похоронная прям. Вупали береза фа мажоре, она с надеждой фа миноре, фа миноре да с надеждой. Да, деву, дев, нет, она, она, она переживает, что он любит, не любит. Да, <свят> да. <свят> то она не утопиться хочет, как в Ре миноре. То она не просто слезы льет, как в ля Миноре, а она так думает, ромашку так взяла и а -а -а -а. Так, любит, не любит. Вопа, <свят> <свят> <свят> береза. <свят> Прикольно, да? А сыграй-ка в Си миноре. -ми просто в Си миноре. Два девиза. почти как ля. Ну, да. А потому что это белый клавиш. А Нет, чуть-чуть другой оштав... оттенок. Над сыграет, тоже в семиноре, семи А здесь лучше она звучит все миноры. Ну грустнее. Торжественно, Ну хорошо в до миноре будет торжественно. Видишь еще на не могу взял... подобрать оттенок. Ну можно на октаву выше, на октаву ниже брать просто смотреть, есть ли разница. Но разница вот, допустим. Ну что я гимн сыграю там, на октаву выше, на октаву ниже, он звучит только в до мажоре. Ну, вот прям так, чтобы хотелось стоять и сердце рвалось из груди за патриотизм. Это до мажор. А, слезы лить от грусти это в ля минори, <звы> а, хоронить реквием это явно в ля <звы> А Подожди, лакримоза в каком написано? В ревенории. Мне полезно искать реквим. А, какой реквимоза в какой тональности. Кстати, давай посмотрим, в какой тональности ляквимоза. Ну давай не быстро же найду, надо найти. Ну что там, оглавление же есть. Нет, давай, хватит людей замучивать. Нет, пускай мучаются. У нот, кстати, тоже есть полное название. До, это до-минус, господь. Ре это рерум материя. Ми это миракл, чудо. Ну и так далее. Фа, соль, там я все не помню. Соль, по-моему, это солнце. А что если в соль мажоре сыграть гимн? Так, это в до мажоре. Какой оттенок вы почувствовали от соль мажора, и чем он отличается от до? В общем, чем до отличается от соль, скажите мне в комментариях. Надеюсь, было интересно.